Мы находимся на территории Большого ботанического сада в Москве, здесь богатейшая коллекция сирени, она вся в цвету, здесь безумный аромат, когда-нибудь интернет сможет передать все те запахи и передать все те чувства, которые нас обуревают. Ну, на самом деле, ботанический сад вообще произвел очень большое впечатление. В отличие от нашего ботанического сада Петра Великого, территория намного больше здесь. Ну, наверное, я бы здесь жила, вот по большому счету, если бы я жила в Москве, особенно если в каких-то недалеких домах. Посмотрите, какая сирень, какие сорта. Я многие сорта видела впервые. Мы покидаем ботанический сад, покидая немножко с грустью. Я просто перед отъездом хотела бы пару слов сказать по поводу оранжереи. Нам выпала честь посетить ее еще до общего открытия. И я с нетерпением буду ждать, когда она откроется. Потому что только ради посещения этой оранжереи имеет смысл приехать в Москву. Приезжайте сюда на цветение сирени. Приезжайте сюда на открытие оранжереи. Это что-то невероятное.